Начинаем нашу пресс-конференцию. Она посвящена, прежде всего, дню рождения группы Оркестра «Че». Он 1 декабря, и у группы будет в этот день концерт. И у нас вторая тема — это проблема национальных природных парков Харьковской области. Сегодня наши спикеры Олег Каданов, лидер группы Оркестра Че, Андрей Тупиков, заместитель директора Национального природного парка Дмуричанский, Олег Вяткин, заместитель председателя экологической группы Печениги. Начнем с дня рождения. Пожалуйста, Олег, тебе слово. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. В общем-то, да, вот у нас два повода. Один грустный, один тоже грустный. В том фильме мальчик и мальчик. Ну, в общем-то, да, день рождения — это же грустный праздник. 13 лет особенно Вердатный период какой. в общем да мы будем рады вас видеть на концерте 1 числа в джастере в 20.00 это все начнется действовать собственно вы сможете оценить какой путь мы проделали за 13 лет и к чему мы собственно сейчас пришли в музыкальном смысле но на самом деле хотелось бы сказать несколько о другом вот мы этим летом начну издалека этим летом мы снимали видео песни сейчас про тюнами, и, и, и, собственно, поездили по Харьковской области, открыли для себя очень много интересных красивых мест. В частности, финальную сцену мы снимали в национальном парке Дворечный. Или Дворечанский как правильно? Дворечанский национальный парк Дворечанский, возле Дворечки. И там, там уникальные меловые горы, там красивые леса, река оск... Осколка. Да? И что поразило, мы, я впервые в жизни увидел живьем э, сусликом, там э, с, э, Сурков. Или с у нас есть где Байбаки, да. Собственно, э, мы, э, как получилось, э, мы подъехали на машине совсем близко и удивились, почему э, он не убегает. Андрей рассказал нам такую историю, э, что, собственно, э, байбаки, когда видят человека издалека, они предупреждают все свое семейство, такими писклявыми криками, которые мы потом наслушались и, собственно, исчезают. Ну, до сколько, метров на сто, да, они подпускают где-то, но ну, не более того. А мы подъехали, ну, собственно, мы видели по в пока метрах 8, наверное, когда мы подъехали на машине. И, оказывается, этим пользуются браконьеры естественно, с нехорошими целями, они подъезжают совсем близко, боевики не видят, не чувствуют никакой опасности, они опускают стекло, высовывают ружье и, собственно, э, я так понимаю, за последние три года поголовье в четыре раза да, сократилось, если не больше? За последние два, секунды, скажи, а. поголовье сократилось в 10 раз. Примерно такие ну, цифры. У нас 9 сейчас, благодаря соблюдению режима охраны, численность мы отмечаем, давайте. Да, в общем, хотелось, чтобы возвращалась эта численность, это поголовье возрастало, потому что как-то все грустнее и грустнее становится, как бы, с проблемами окружающей среды, и в частности, то есть, я об этом совершенно не знал до этого лета, что существует некая проблема, но э, она есть, понятно, что в стране происходят более жесткие вещи, и, и там, может быть, кто-то решит, что там найти Вещи не стоит обращать внимания, когда там погибают люди. Но на самом деле все же состоит из деталей. Как бы, когда каждая деталь будет сыпаться, то как бы со временем страны просто не окажется ни в каком виде. Мне кажется, очень важно сейчас тоже обратить внимание общественности на эти проблемы. Потому что проблем, проблем достаточно. Места уникальные, красивые. Я, я не знал, что в Харькове есть столько уникальных мест. И оказывается, не надо никуда уезжать там, за границу или. Там, там, ну, конечно, через всю страну надо в Карпаты, ездить в Карпаты, но знаете, что в Харьковской области есть прекрасные места, где можно отдохнуть, и это надо делать. Надо людям знать, что есть в Харьковской области три национальных парка. Я думаю, об этом больше как раз свои Бойбаки настолько впечатлили, что попали на афишу, насколько я. Да, вот у нас есть концерты. Да, расскажите да. в целом о том, что происходит в Харьковской области с природными церковью, в каком они состоянии, э, что там делается? Вот, э, Ну, что происходит в целом? Э, в Харьковской области с природой происходит все очень плохо, э, и это заключается в том, что в первую очередь э, у нас народ не очень хорошо понимает эти проблемы, во вторую очередь э, как бы деньги застят, Разум, и, в общем-то, отходы сливаются в реки, и врубаются леса, и брокодецкие охоты. Но сегодня повод все-таки поговорить о национальных природных парках, а это именно те участки природы, которые остались, скажем так, максимально защищенными и максимально ну, сохраненными в Харьковской области. Национальных парков у нас всего три. Они, на самом деле, занимаются не более чем полутора, полтора процента от территории области, то есть это очень маленькие участки, ну, это 14 тысяч гектаров на Мальшанские э, леса, национальный парк, э, около 6 тысяч гектаров это национальный парк Слобожанский и самый маленький в Украине парк, это национальный парк Валичанский, около 3 тысяч гектаров. Где они находятся? Вот, ну, соответственно, один находится около Змеева, Змеевской район, это Гамальшанские леса, Слобожанский это Краснокутский район и Дворичанский район, это Дворичанский национальный парк. Вот. Это действительно уникальные места, чтобы вы понимали, как бы в нашей стране национальные, национальные парки создаются непосредственно указом президента и считаются одними из самых ценных природных территорий в целом по Украине. То есть каждая из этих Парков это реально какая-то жемчужина именно Украины в целом, не только для Харьковской области. То есть это и уникальные болота Слобожанского, и меловые горы Дуричанского и Лисостеп, сохраненная в Гамашинских лесах, это реально жемчужины Украины. И они ценны для всего народа. Вот. К сожалению, у парков огромное количество проблем. И те же проблемы, которые в целом у нас, природные, они также... Это и попытки браконьерства, это и попытки проводить массовые рубки, это попытки захватить земли национальных парков и застроить их какими-то коттеджами. Вот. Это и ситуация с Двольчанским парком, который более, чуть позже расскажет подробно Андрей. Вот. Но хотелось бы вот остановиться более так лирически. То есть, ну, каждая, каждая страна состоит из нескольких составляющих. То есть, если народ – сердца, то природа – это душа страны. Вот. И, к сожалению, пока мы не обращаем внимания на свою душу, мы просто население, мы не народ. Вот. И тут очень важно как бы, понимать, насколько, насколько это необходимо для, для страны в целом. Мы привыкли сейчас наблюдать, мы не обращаем внимания на душу, мы смотрим на такие вещи, как какие-то 450 клоунов, которые каждый день нас веселят с экранов телевизора всевозможные инсинуации, кто-то кого-то ударил, кто-то кому-то э, чего-то сказал, но ведь реально, когда мы вспоминаем про нашу страну, мы ведь помним не про это, мы помним про место, где мы в детстве ловили рыбу, мы помним про место, где мы стояли в, с палатками, или просто где гуляли по лесу. ведь именно это мы вспоминаем, когда думаем про Украину. Вот. Ну и э, последнее, что хотела сказать, если как бы природа это душа, то совестью нашего народа всегда были певцы, деятели искусства. Мы можем вспомнить учебник украинской литературы, наш первый, там, пятый класс, для нас обложки обложке был нарисован Камзарь, вот, и именно как раз эти люди и были совестью украинского народа. Они были, они рассказывали истории, они задавали направления, они говорили о проблемах, и пусть сейчас, ну, Кобзов сменила электрогитара, но, как по мне, я очень благодарен оркестру Че, что они помнят свою так сказать, кармическую цель, кармическую задачу и продолжают быть совестью народа и обращать внимание на такие проблемы. Mm -hmm. Все, спасибо. спасибо. Андрей Тупиков, пожалуйста, вам слово. Что, что происходит у вас в парке? Расскажите, проблем какие у остальных национальных парков на самом деле достаточно? Все они и для большинства парков актуальны, и на самом деле. Казалось бы, банальны и есть пути их решения, но почему-то эти пути не непреодолимы. Есть проблемы с оформлением земельных вопросов, парковских, да? и это основная проблема. Почему власть создает парки, но при этом совершенно не заботится о том, как эти парки дальше будут существовать, возникают конфликты, Конфликты возникают всего разных причин, скажем так, наш конфликт возник на почве того, что, ну, Олег уже говорил о том, что народ не слишком заботится о состоянии окружающей среды, о природе, и, но есть определенная прослойка населения, которая пользуется этим, которая хочет, чтобы их не стоят на берегу, красивая живописная дикима, да, чтобы можно было. Ну, я, я думаю, это всем понятно. Ну и, в общем-то, наши проблемы в основном связаны с тем, что в Буричанской правительности существует определенная группа лиц, заинтересована в хищническом использовании природных ресурсов. Просто в разной степени. Вот. И, в общем-то, говорить о проблемах парка можно долго, и их на самом деле много, но что вообще хотелось бы отметить, я, я считаю, что важно – это в общем -то, то, для чего мы тут собрались – обсудить вообще участие общественности в проблемах и как они могут помогать, как они могут влиять на решение тех или иных органов. В общем туда понятно сейчас, что мнение общественности – это не всегда стопроцентный выход. Да, то есть 100 человек там, с плакатами, 200 человек с плакатами, они не, не всегда чего-то добиваются. Но это аргумент, это весомый аргумент. И на самом деле случаются ситуации, когда мнение общественности играет, оказывает большое влияние. В связи с этим сейчас интересной стала тенденция, когда, ну, например, скажем, вчерашний день, да, когда в национальных парках, выбирают кандидата, среди кандидатов выбирают якобы самого достойного пост директора, но это было раньше сейчас, вы добились того, что это открытый конкурс. И если раньше назначение шло вообще по непонятным схемам и непонятным для нас образом, то сейчас в общем-то все желающие могут принять участие в этом и, собственно, посмотреть на тот выбор в реальном режиме. Вчера в онлайн-трансляции можно было видеть всех кандидатов, которые так сказать, претендуют на директоров парков. В общем-то, впоследствии можно было бы, возможно, будет понять, как выбор соотносится. Да, Но вот вы говорите, что общественность может помогать э -э, рассказывать, в том числе самой же себе, э -э, ваших проблем. Э -э, как? Э -э, ну, вот, допустим, Олег Каданов э -э, сегодня, мы, в том числе на пресс конференции говорил об этом. Могут нас э -э, увидеть, наверняка, люди прочитают об этом информацию, как они могут присоединяться к э -э, помощи вам и другим э -э, паркам области? На самом деле... Э -э путей включения очень много, они в разной, имеют разную степень сложности, ну, сложности условно, да. на самом деле наиболее простой вариант, я считаю, это благодаря социальным сетям мы имеем обширные срезы информации, да. мы можем с ними ознакомиться и следить за ситуацией, сидя в Киеве, следить за ситуацией, что происходит во Львове, ну, грубо вот, в связи с этим самым простым вариантом является просто отслеживание новостей э, национальных парков, проблем природоохраны в целом. И поддержка, э, самая банальная, которая, с которой обычно природоохранные организации э, обращаются к общественности. Подпишите петицию какую-нибудь или там, э, отошлите от себя там, в адрес министерства или кабинета министров письмо э, с каким-то протестом или с поддержкой... То были или иного законопроекта. Или как в данном случае, опять-таки, возвращаясь к вчерашнему конкурсу, скажу, что э, от э, лица общественности в адрес министерства было направлено довольно большое количество писем в поддержку, скажем, директора нашего национального парка. И полная благодарность Ельбула, в том числе этому мару это. Да, всем огромная благодарность. Все включились на в через Фейсбук в перепосты и как бы все... То есть не поленились уделить этому там три минуты переслать письмо на адрес министерства всего лишь. А, а это сработало. Ну, да, то есть очень приятно, что это работает. Такие вещи. Сейчас мы результата не знаем, но, но, скажем, вчера озвучено было то, что во время заслушивания одного из кандидатов было озвучено, что, вот, дескать, в адрес министерства поступило там, определенное количество писем, Против или за вас, да, и, и это уже озвучили, это уже услышали. И это уже поддержка. Это уже поддержка. Mm -hmm. Вопросы, пожалуйста, коллеги, есть? У меня вопрос, наверное, к Олегу, из ПАР. Я хотела бы переформулировать более конкретно, тоже понятно, вот общественность, да, мы все говорим о том, что может как-то помочь и передать эту информацию, дабы это не стала информация, опять же, в соцсетях, мы переписали, Как конкретно можно помочь на примере, чтобы сохранить популяцию а еще что-то из браконьерства? Вот Какие-то конкретные есть примеры или механизмы людям, которые хотят это сделать? Ну, конкретный пример это, в общем-то, сама ситуация в Туречанском парке, потому что, как мы знаем, все темные дела любят такую скрытность и тайну. Данная ситуация, возможно, благодаря поддержке общественности, которая уже существует, до сих пор Национальный парк Вуличанский существует и сохраняет природу, а не превратился в аппендикс охотхозяйства, только этого хотят в том числе и наши областные власти. Вот, э, эта проблема на слуху, и благодаря вот этой именно информационной поддержке и э, тому, что большая часть населения, ну, большая часть людей об этом знает, э, не получается втихую эти земли забрать или начать там массовые охоты, все же э, наши э, контролирующие органы обращают это внимание на. Общественное давление, и они обычно работают вот только с пинка, и вот это общественное давление, это есть вот этот самый пинок, который вот, ну, хоть как-то заставляет двигаться и не позволяет тому, чтобы ситуация стала полностью критической, ну и как бы национальный парк, ну, грубо говоря, уничтожен в том понимании, в, том, в котором мы его увидел вот Олег, когда туда приезжал. Вот На самом, на самом деле как бы сейчас в нашей стране мы все прекрасно понимаем, что все как бы, и политики, и кто бы, кто бы там ни был, обращают внимание на что-либо, только когда на этом можно урвать какую-то долю популярности, долю известности или как-то этим воспользоваться. Опять же, вот эта шумиха, вот это общественное внимание дает им возможность этим воспользоваться, соответственно, они тоже как-то включается в эту работу. Ну и э, плюс, вот последний момент, что касается там, нашего министерства, вот этих конкурсов, э, конечно, публичность этого момента, это понимание, что э, чиновников, что за ними следят, следят многие, тоже э, дает свои плоды. Вот. Естественно, э, ну мы, э, просто, что история очень большая, то есть в тот же дуречанский парк приезжал тот же правый сектор ДУКПС, что им спасибо, они довольно сильно морально подавили местных браконьеров, которые что-то Еще полгода рассказывали, как это жутко, жутко там уничтожает правый сектор. Хотя, в общем-то, ничего такого не было, но слухи и слухи. Вот. Ну и формы, формата помощи очень много. Но основное сейчас это действительно привлечение максимума внимания к этому, потому что ну, наш, наш государственный аппарат иначе просто не работает. То есть, если все тихо, то никакой проблемы нет ни для кого. И, соответственно, можно делать все, что угодно. А два слова насчет э, популяции боеваков. Они вот какую роль играют в, в жизни парка? Вот, тем более они у нас здесь сейчас на в экосистеме Да, Да-да. Байпарк в да, парк, да. парк, национальном парке. Для национального парка это знаковая животная. Да, то есть это типичный степной представитель, характерный только для, такие, для такой местности. И, и, и в общем-то с, с тенденцией широкого хозяйственного использования природных ресурсов. Да? То есть мы знаем, что породы все распаханы. Да, то есть, боя, остается очень мало мест, позволяющих сохранить популяцию сурков. В общем-то, в нашем парке одна из самых устойчивых и, и наверное, крупных популяций в Харьковской области. к музыкальному празднику вашему, mm -hmm. а, за историю такой группу много музыкантов играло, много принимало участия а как придет этот день рождения? Будет, я имею в виду, все задействованы почти. Да, полный состав. На сцене будет 7 человек, сейчас оркестр уже приближается к минимальному эстрадному оркестру. То есть еще чуть-чуть. И ещё струнные надо добавить. Да. Я имею в виду не электрострунные, а струнные в общем-то сова вернулся, что не может не радовать будет радовать не только нас, но и всех слушателей кларнетом, саксофоном, бас кларнетом Ну, мы прекрасно помним, для верождения которых в жале, там, вообще, коллеги ваши поздравляли, и... Мы решили от этого формата отойти, и будет выступление только Оркестра чай, исключительно, ну, собственно, будем, будет визуальный ряд некий, будет стальшоу, Представлены все красоты наших национальных парков, и те, кто придут на концерт, смогут в очередь это увидеть, крайне на фотографиях. А впоследствии, я надеюсь, что смогут приехать и увидеть это вживую. Это тоже очень важная поддержка, просто приехать, насладиться, там, не знаю, там, купить какой-то билет или как что-то надо для посещения национального парка. То есть это тоже очень-очень важно. Да просто приехать. Просто приехать. Uh -huh. а, а летом это просто... там столько разных э, трав, э, которые там занести на даже что в книгу ты, когда выходишь в поле вдыхаешь этот аромат, голова кружится. Это, ну, это невероятно. Ну, а у Дворичанского парка, это, кстати, у других парков такое, э, э, ну, обстоятельное название, да? Кавычки, национальный парк, сзади. национальный парк, вход туда свободный? Да, вход в национальное место, э, ну, э, ну, сейчас. Вот на территории парка, конечно, сложный. Есть зона, которая, на которой должен соблюдаться самый строгий режим. Почему он должен так соблюдаться? Потому что, скажем, на территории Туречанского парка в заповедной зоне произрастает, я думаю, 30, если я правильно помню, 32 вида краснокнижных растений. Есть такие, которые произрастают, грубо говоря, только в этом биотопе, Биотоп не сильно широко представлен, как на территории Харьковской области, так и на территории Украины. Вот. Поэтому, в общем-то, эти участки не более ценные. И вот, на самом деле, первостепенная задача — это сохранить вот эти заповедные участки. Но их можно осматривать со стороны. Но кроме этих участков есть еще масса других... Ну, чтобы для понимания, вот... Территория ну, национального парка третит было 3000 гектар, а заходить нельзя на 600 из них. То есть вот те участки, о которых говорит Андрей, все остальные, это места общего посещения, ну в целом там можно свободно посещать, и у парка есть возможность брать деньги за рекреационные услуги, то есть предоставление каких-нибудь там мест для отдыха и так далее. Но это опять же необязательно, то есть никто тебе не заставляет можно же на берегу реки. Ну, по крайней мере, в наших национальных парках это пока свободно. Есть, в Карпатах там уже есть какие-то другие варианты, но в целом э, это э, государственная структура. То есть все это принадлежит именно народу Украины. В общем, чтобы парк был прежний вход свободный, следите за этой темой и поддерживайте, как можете. Два слова давайте еще о самом месте, где клип снимали, и потом мы уже его посмотрим. Ну, это Олег, поскорее. Ну, место было... Несколько. То есть это была первичная локация была под Змеевым. Может быть, там даже часть гремельшанских лесов. Я не знаю, мы затронули как раз не совсем понимали, где мы были. То есть я точно знаю, мы были на территории бывшего института исследований ионосферы. Такое монументальное место устрашающе немножко, как из фильма «Сталкер» в да Да-да-да. Опять-таки, финальная сцена снималась в Национальном в Веричанском. Некая часть клипа снималась... Это «Бортке» называется, да? Бортки". где недостроенная. недостроенная... атомная электростанция. Тоже достаточно такое интересное, немножко страшное место. Ну и некие болота за Корохичем тоже живописные места. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. Ну, давайте клип смотреть. Спасибо за то, что тему эту поднимаете и об этом говорить важно и нужно, иначе мы завтра можем оказаться без нашего природного богатства. Час працює на мене, він мене убиває Все, що в мене є, і все, чого не буває Я встиг сховати собі до кишень Я зараз найкраща мішень, зараз найкраща мішень Фури тенями темними ховаються, перелякані демони И зависают зорів на прузе, морок ховается у кукурузі, Души померлих смертью страшною, тяжко летают над окружною Сейчас працює на мене, він мене убиває Все, що у мене є, і все, чого не буває Я встиг сховати собі до кишень, я зараз найкраща мішень Зараз найкраща мішень Он меня убивает Все, что у меня есть все, чего не бывает Я встук скрывать себе до кишень Я зараз найкраща мішень, Зараз найкраща мішень. И темно в их очницах порожных в кабаках придорожніх нічної тиші оркестру оркестри, проститутки, добрі як сестри, вбивці златаними серцями, діти з яскравими олівцями, кельнери спаленим алкоголем, і відьми з гострим підшкірним болем, і перевізники чорної нафти. Просто беззахисні є банати. Жовті біженці, звідки скитаю. Я всіх люблю, всіх пам'ятаю. І навіть якщо я забуду про когось, чиє сім'я, чи знайомий голос Мені ще стане часу і нервів, щоб згадати. Всех померлих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 Собственно, вот эти миловые горы, которые финалы, в финале горы, это национальный парк Дуглечанский. Спасибо. Спасибо вам, спасибо.